как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Мне часто задают вопросы, а почему я снимаю негативные ролики о Рой-клубе, вообще, что он такого плохого мне сделал. Я сейчас не буду перечислять все отрицательные моменты Рой-клуба, потому что на это уйдет точно пару часов, я сейчас расскажу, как Рой Клуб с самого начала, с самого старта обманывает своих вложенцев. Мы переходим на главную страницу Рой Клуба, вот это она, спускаемся чуть ниже и находим калькулятор. Ближе к цифрам тут написано. Переключаемся на вкладочку призм и ставим, например, депозит 1000 монет. Выбираем нулевой месяц и видим, что на баланс при инвестировании 1000 монет нам придет 900 призм. А это 10% списанная комиссия. И давайте посмотрим, а какой же доход у нас будет через год. И через год Рой Клуб обещает нам, что наш баланс превратится в 2824 монеты. Я думаю, что те, кто уже состоят в Рой Клубе, могут написать в комментариях, а какая реальная доходность в Рой Клубе. Потому что 10%, которые они тут предлагают, ну это что-то с чем-то. Это невыполнимо. Мы берем те же 900 монет ставим количество периодов 12 месяцев и доходность за один период мы ставим вместо 10 процентов 1 потому что это реальная доходность монет призм в рой клубе и нажимаем рассчитать что же мы видим при этом подсчете? Мы видим, что только на 11 месяц по его завершении у нас будет 1004 монеты. Это абсолютно с любой суммы. Вы хоть миллион сюда занесите, вы в любом случае в Рой-клубе только на 11 месяц отбиваете свои вложения. Вот и сами думаете о рентабельности. Прибыльность вот такой вообще инвестиции. А еще подумайте о сообществе, которое с самого старта, даже в таких мелочах, вам врет. Что же там стоит дальше? Какие сказки, обманы и манипуляции? И это уже не говоря о тех примерах, о тех людях, которых реально кинули на кучу денег, забрали большие структуры и еще нагло оболгали. Вот что из себя представляет Рой Клуб. До скорых встреч!